Вот это красивое место. Блестела Константиновка Николаевской области. То самое место, где враг попытался навести переправу. Российские войска. Российские войска, да, вот их галеты. Попытались в этом районе навести переправу. Мост был взорван. И для наступления в Николаевской области им нужно было перейти эту реку небольшая, но, конечно, ни одна колонна, ни один танк здесь не пройдет. Однако переправа была уничтожена точными ударами украинских воинов. Вооруженные силы Украины уничтожили переправу и сорвали попытки российского командования наступать из района Присокорова-Константиновка вот по данному направлению Николаевской области. Какие красивые места. Это Украина. Украина никогда не будет российской. Слава Украине!